Всем привет, я Макс Риск, но обновление угрео зуба, ставь лайк, подписывайся на YouTube канал, <laughs> почему мне не отвечаете? Вот данный вопросик никто мне не отвечает, подпиши в комментариях, разработчики тебе хоть раз в жизни отвечали? Как бы странная музыка, ладно в принципе, я проверю там, все нормально, и также браузер Брау Старси мне не Вот я или не везунчик, или же что-то не так, или разработчики меня знают и хотят, чтобы... Я ставим единицы. Не проджвейс там все нормально. Тоже, конечно, там персонаж. Может, тут тоже 11 поставить. Э, что нового? В этом сезоне у нас появится новая холодная зимняя карта в зоопарке. С ней к нам приехал и Бобер Бэдси, чтобы присоединиться к своим друзьям. Новый персонаж Бобер Бэдси. Новый вер вернувшийся вновь в скины. Дровасек Бетси. Держанувшиеся новые скины, то есть они были, да. Шель Гринч, ледяной фази, бас Шелнчик, Акула оле олень, да, знаю, знаю, олень. Это, значит, да, скин, я помню, акула олень. Это финна. фин. Финн, а не акула, по-моему. Полярный никс тоже такой. Окей. Ходим. О хо хо как думаете, Кто кто на привычке? по моему это краб да даже уже показывают эти шипельцам реально классная интерфейс Оу. подарки борода еще тут какая-то золото охранник охранник охранник золот золотой охранник так вижу зима в игре с зуба Вижу какой-то скин замертый. Почему? Вот это вот, что не нап напрягает. Открываем. Для вас подписчики, лайк, подписка. Кстати, нужно перезайти, потому что грезу бы нужно перезаходить, конечно. чтобы О, уже все. <laughs> это как? Вот эту не пришку нравится. Можно как-то прям <laughs> в ролике его добавить. Ладно. Как угодно. Снимал зуби 2. Уже вторая. 3000 золота. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ сколько золота. Лично сообщение нужно зайти, там что-то новое. Что же там новое, как думать? Открывайся. А что не так? <с chord> Меня забанили. Я так и знал. Что такое? <с chord> что тут снег даже? профиль снег идет? Новая версия игры 2.14. Окей. Зимнее обновление вычесть праздником. Пять дней назад. А то что так быстро было? блин время видит зуба тут даже тут даже некрасиво, тут отображается отображает то ладно о зуба всем новая версия всем зуб зубарем с наступающим запорт на на настигает на сстию настигала что это такое вот в русском я такой вообще никогда не слышал. и теперь играем в доступные новой зимней арены. не будьте не будьте осторожны Из за гробов и морозных охранов стало еще суровее то есть они стали еще сильнее то есть да скорее всего. Да? другие обновления на каникулах зоопарке поселился но персонаж игроков также ждет новый К ним в текущем году к нам присоединяется Шелли Похитительница. Похититель. рождества в рождества и морозных фазе. Морозной фазе. И еще один принесли с собой прошлый хат. Хиты. Хиты, хиты это музыка. Прошлые хиты. Все знают, что круги из с... Кру крутые скины лучший способ передать атмосферу праздник как то вообще интересно читать соло самайкос окей реклама такая окей вот. okay, бабер ага ясно ага или лап что это такое блин окей okay. вау новый скин бобер можно тебе нам прибыль версия отмеченные праздники, наступление Земной арены, карта Охрана, бочки, спецэффект. новый дизайн меню и обновление фанатики, фанаты. а, ОК. Как и браузер обновление. как и Edge Waves, а как и Clash of э, Clash of Legends, просто пиши Clash of легион макс риск или же просто сходи в вкладку каналу и там найди. Мне просто пиши Max Risk в Discord в поисках углуб. Chrome или Яндекс какой-либо и найдешь там как видео, клеш и он что это какой-то опасный. Нормально. Так окей, что еще почитать? Исправление ошибки, Исправление ошибки, из-за которых игроки иногда не могут подключиться к северу, когда пытаются собрать билеты на события. Вот именно, да, вот именно. Было такое у нас. И еще кстати. Пока что это все обновление зубаря. Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook и Discord. ⁇ -мо ⁇ Говорят, уже присоединяйся. Да ладно, вы не разблокировали. Да, не верю. Facebook, вот не знаю, да, присоединяйся. Так, ну что, можно прям доказывать? Да, время сейчас вечер уже. Елка, Facebook, Instagram. Следи там. пара пароход. Да, это я, кстати, Макс. Вот это я вам разработчику писал, мне не отвечают. Вообще ночь Вс, в ночь, плакать. За его, слушайте. Он мне реально внорит. Я им писал, разблокируйте на такой. Ничего. Я им ничего не напишу. Ничего не написал мне. Так, ладно, как хотите, Facebook. Фейсбук. фейсбук такой себе. А, зуба хочу зайти. Я зашел в зубу. Алло. Я не зашел в зубу. Ой, что это такое? А ну-ка открою. Чего это такое? Кто, управляет моей жизнью? зуба управляем моей жизни. эй -э -э -э, кто это эти классы? ну-ка. <связь> Ладно. Дискорд. Э -э, <связь> Зайдем, проверим. Возможно, не разблокировали. Всегда, конечно. Можно я ссылку? нет а? зайду на то отель регистрация регистрацией вот, подвайте, ходи. Нет, Может я помню про? Ну давайте. Что мне не знаете? Ну ладно, как хотите, Тут не Зачем мне тут? А что с зубой, блин? Нет, я, я так не хочу. Что это такое? Как выйти? Ой, ё -моё. Я играю игры. Мне спалили. Те раз зубы спалили. -то -то все палидные других игр. Все, хватит. Отступаем, отступа. Ой, ё -моё. Как то вообще интересно. Ладно, так уж показаться тогда еще раз покажу. Мой топ. Ой, ой ой Ну и что, я играю на другом канале там тоже прикольно. Зуба, зуба, клэш элиоз. Блин, спали игры. О, зуба. Все, уходим, отступаем. Там другие сыры, вообще не снимаем, лишь бы обзор сделать. сам Ну что, посмотрим, возможно, белку встретим. Как-то мне напрягает этот летающий мышь. Он это вообще не круглая, как все. Они какие-то квадратные, слушайте, а Браусас вообще круглый персонаж. Странные зубы квадратики вы что губ оба пересмотрели наконец-то бах исправили ладно мы с вами разбирались то что э, зуба э, плаятит губка губа или как там или просто фанатеет как они тебе говорят этот блогер ворует идеи похоже тема Тут хоть есть патрик. Ладно, тут даже карту не добавляют. М -м. Так давайте посмотрим на новый персонаж. А -а -а. обманщики блин, где о, -о, -о. красиво. Атарочка. А теперь посмотрим. И на новые скины. Конечно, поиграть а мы вообще никогда не будем, показатели скины на Новый год, никакого. Вообще. Никакого. Никакого, блин. Я отмечательно уголь пришел, ⁇ Ну, ну есть. О, ты белый стал. Вроде бы. Наверное. А, наверное, да. Два скина. Буду пересчитывать. А что вы думаете? Три скина. Окей. Может быть, как будто я пиши кундры. Три скина. Летний. Помню, был тренд. Три скина. Три скина, вы что там сказать, побольше? Что за обман, блин? Если зима все же, ну вот, то я за фазе. Все. Конечно, лучше, Давайте показывайте. Вот так вот. Учит, как играть. а хоть кто-то, кстати, в реучит Значит, браво, даже не знаю, там такие карты что капец. Ой, че, че ты такой активный? Слышь, браво, давай, тихо, тихо, тихо. А, какой ты быстрый. Реально снег по подобавляли, очень даже мощно. Перебор, кстати. Ну ладно, сойдет и так. Так, что я тут вижу? Подарки. Что это тут первым вижу? Куда пошел? Так, один Афкашник обижаю. Круто, тут Афкашник 7 левела то есть седьмого класса что -то подарки, блин. А что, как там подарки? Они ломаются? Да, что мы, били Ничего. А что, как-то вы быстрее стали, слышь? а Ну-ка, охранник. вот, не охранник. Что такое быстрый? Стой, стой. А, лисенок попадающая, подожди. Ай, ай, снайпер, пошел он. Ха. Мастер Макс Рис затащит. Две аптечки. А, крыса, крыса, иди сюда. Так, неинтересно интересно было, кстати, ты умер или как там? ты не заметил. Ладно. Девятой силы. Ха. Елка. Такая маленькая. Где хрень елка? О. Проверим. Ничего. Или там. Ничего. Это прям раскрывается. И просто подарок. Блин, не подарки. Пусто подарок подарили. ебать сколько подарков. здесь что, не офиге, блин. Ну, а, дерзкий. Дерзкий! Дерзкий, блин! Какой дерзкий? <социт> Ч происходит? Хватит изнасиловать меня. Отстань, Зайка! Зайка попригун! Попригун отстань! <социт> сколько хочешь, мне но ну я отступлю! Ну подписчики, <социт> чё <че> за фигня? <социт> Заяц, блин! Киллер, блин! Я зайца хочу переименовать, киллер хай будет! Реально он киллер! Не, ну катку нужно поставить на него! Он реально безумец Как? Бык, бак, был выиграл тебя. Вот на процентов наверное. Я как-то не верю в него. Он тут десятого, конечно. Давайте посмотрим на катку, слушайте. Я настрою на катку на профессионала. То это я буду похвально Ну давай, давай, давай. Офигеть. Киллер, блин. Ты что такой злой, блин, ну куда ты Че ты на него атакуешь, блин? вот так тебя а? это же хочу кстати за шат или потерял кого-то киев э, э, Что за щиты, блин ухита тучал перепрыгнуть через окно это это не классно даже без двери. мне хорошо что это не сделал если бы сделали двери тоже с... моли бы не убежала я не был бы кирпик чё я такой я не знал Как думаете, именно этот персонаж возьмет первое место? По-моему, да. Это же Как Конечно, возьмет. Вы же играли мафию, а я играл. Я же говорю, киллер блин. а Там последний. Там это же показывается. А десяток. я не знал. Бак победил ё-моё Откуда я знал? Новый гайд, новый гайд. 5 кубков. Может качать на слабо что прям как-то поддвинуть э, э, вверх. Хоть как-то. На минималке. Да. Окей, кто на самый слабый? Ясно. 437 кубков. Конечно, тут можно качаться. До тысячи. А потом уже ну, без наш. но ну, если будет, конечно. ⁇ -мо ⁇ СРФ игроков. Где зима, кстати. Блин. Вот ошибка разработчиков. Ну, ладно. Ладно, ладно. кусать кстати, вот четвертого. Слышь, я шестого. Четвертый классник. Там будет 10 классник. Что-то как-то как не понимаю. Я одиннадцатой классник. Да? На. На. Блин, че ж ему кидаюсь. кусать его, слушай. Иди ко мне. Нет, мое место. Мое место. Заберу я все. Капканчик, да? Чей капканчик. Все, все, я киллер. Я за киллера буду играть. Я, конечно, за ним не умею играть, но постараюсь. Йоу, это моя хп, отстань. Нет, я заберу. чего за мясоруба блин, такая? На. Полышь, кого обижаешь, пятиклассника, а? Сражайся с этими хоть как-то. Кусать его нужно. Ловить его, у меня есть косточкам там хоть как-то. Эх, лук такой. Все, нападаем. Мы должны быть киллерами, как и все. Ох ты, ба, по спине пьешь. Красавным дом гду тогда. Слышь, слышь, притягивай притягиватель. Иди сюда. Вырубил. Так, у нас тут есть бочка. Форт Строим баузу. Не там еще одна штука. Ладно, как хотите. но кто боится, Макс, риска Раньше все его бежали, как я понимаю, помните? А теперь кто будет трусить, а выходите, выходите. Я куда опасный. Подарок заберем Ничего. Ха. Туда нельзя идти, туда нельзя идти. Слышь? куда побежал? Тут, тут там, там, там вообще шикарно, там шоколадка. Там. Шоколад, блин! Ч-то, блин, врубаешь меня! Слыш! сейчас всех вырубит Это же хп ничего не взял, блин! вот блин блин блин все надо лиса блин разработчики блин можно им поставить еще несколько сценарий, чтобы чтоб они уже какую-то реакцию дали они а игнорили блин меня ладненько 9 часов собрать надо ну, еще раз не понимаю сколько кубка поднял ну ладно нам надо было надо было пересмотреть так давай давай давай одна, одна мышка одна мышка две мышки и откуда не влазит они тут не из меня они с другого мира атакуйте на него куда наполнил блин мимо всегда ну фильм ну куда напал на мало на мелкого ладно Статуя? Реально, тут статуя, слушайте, выйдите статую вообще? С яйцами. С яйцом Или что это? Или картошка откусная? Окей. Okay. Это такой скин, по-моему, Скоро добавить, через там день. -день. Uh -huh. И, кстати, пишите, макс резкий искор, выйдите, там не спорт наш. Он очень прикольный да, я же вроде сказал, ну там реально классно Чего там еще что-то нету, там есть вопросик Вы там только пишите чего там нет у нас добавлять Давай Иди сюда Сейчас будет больно Охота за животными вот так скажем Охота за животными Дава да выходить Выходи выходи Знаете Это как игра Bertal аджи Какие G Waves? Ну, связанные, да, биту Охота на животных. Я там только две серии записал на канале джевейпс макс риск. Просто возраст макс риск. Не знаю почему возраст. Скорее всего, чтобы прям знали сколько лет в игре. А, знаешь, куда побежал? Моя, моя, моя. Блин, вот когда я всегда выхожу, туда музыка включается. Так мне интересно. Мышки тут прям охраняют. Вот если я уйду, что будет? У меня вот интересный эксперимент. Мышки за мной. Ладно. Так что нет смысла показывать врагу, что у вас есть мышки. С данной персонаж по названию крыса. Или мышь. Как я зовут, кстати? Вот напиши комментарий, Или я посмотрю потом. Так, у нас дербачок, как-то опасная штука, нужно забрать кого-то, опана. Это уже битва. Опана. Куда закупками купками? Куда за, кубками? Куда за кубками? Отступать. Обезьяна двейпс. Реально с Я какой-то геймплеер какой-то. зубы сначала начал, а потом уже с других животных. Что Что такое, блин, я бью вот эту статую, блин? вот то яйцо что украшение какое-то или просто эм, для мостиков все это создано о oh майга так это ж читер я ж помню персонажа называл читером я их просто ненавижу конечно и фина тоже блин фина самое сильнейшее ненавижу и тебя наверное скорее ой да я мазил эти типа кто давайте по что такое я ж я ж тебе даже хп оставил слышь куда А все на меня, все на меня, да? Окей. Тихо, тихо, тихо. О, какой агрессивный, блин! Ты даже поймал одного, блин. Видишь, куда побежал? А, у тебя два, два. Тихо, тихо, тихо, тихо. Успокойся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я тебя вырублю. Я вырублю. Вся вот нормально себе вырублю. Стой, стой, никс, никс, стой. Майнкрафт <соценно> играл. Я так могу немножко сыграть. Выиграть немножко не знаю, не знаю, не знаю. <соценно> не, не смог. Вот мне бы Никс, О, была бы реально другая катка мира. Ладно, никс. Еще логучий. Ты кстати. Так как тебе персонаж зовут? Алую зовут окей при этом познакомиться. Меня зовут Ансариск. А ну фас. Окей. 42 кубка. Это вот, друзья, 500 кубков уже. Ну, почти 500. Друзья, снова Всем удачи и пока.